Всем привет! В эфире универ с вами Адель Шамилова. Итак, главные темы к этой минуте. Воистину, королева наук. IT-лицей стал первым местом, где прошла крупнейшая конференция по математическому образованию. Ответ неизменим. Сегодняшняя молодежь уверенно говорит «нет» экстремизму. Новая звезда сверкнула в пространстве интернета. Кто такая Диля и как она оказалась на Луне? 19 сентября в стенах Казанского университета состоялось заседание ректората. Данная встреча имела выездной характер и началась с обхода бывшего Казанского военного госпиталя, который с недавнего времени стал новым корпусом Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Следующей точкой обхода стала студенческая столовая в Институте психологии и образования КФУ. По окончанию обхода первым лицам университета было что обсудить. Повестка дня затронула прием иностранных студентов. Молодежные гранты, создание новых лабораторий и так далее. Каковы итоги прошедшего ректората, вы узнаете в наших ближайших выпусках. Трудно спорить с тем, что современное математическое образование не первый год вызывает множество вопросов и споров. На этот раз вопросы одаренности к математическим наукам подняли в IT-лицей КФУ. Смотрим.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 впервые. Проблема привлекла большое внимание наших коллег из Башкорстана, Удмуртии, Чувашии, э, близ, ряда близлежащих областей нашего, нашей страны. Приехала большая делегация из Якутии, Сахая-Якутии во главе э, с начальником отдела образования Ленского района.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 Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз. В рамках ежегодного республиканского месячника экстремизму нет в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась профилактическая лекция по противодействию экстремизму и терроризму. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 18 сентября в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась профилактическая лекция по противодействию экстремизму и терроризму. Университет активно участвует, в месячнике экстремизму нет. И сегодня мы пригласили специалистов, которые готовы рассказать ребятам о том, какая важная задача стоит у профилактики экстремизма. Сотни людей по всему миру страдают от террористической экстремистской деятельности. Ущемляются права людей по национальному, материальному, религиозному и другим форматам. Фактором. С целью профилактики и противодействия данной проблемы среди студентов проводятся разъяснительные лекции и беседы. Одним из главных факторов является особый контроль, в первую очередь за своими социальными сетями. Даже малейшая шуточная картинка на вашей страничке на тему экстремизма заставит задуматься о ваших взглядах на жизнь. И это может стать поводом обратить на вас внимание членов экстремистской организации. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Елабужском институте КФУ обсудили проблемы, которые характерны для современной школы в рамках проекта «Учитель-исследователь». Этот проект был запущен по инициативе Елабужского института КФУ и при поддержке главы Елабужского района Геннадия Емельянова. Подробности расскажет Анна Глазунова. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся семинар по проекту «Учитель-исследователь». В его работе приняли участие педагоги школ города, преподаватели кафедры педагогики и кафедры психологии Елабужского института КФУ. В процессе работы учителя и преподаватели вуза выявили проблемы, которые характерны для современной школы. Собравшиеся вместе также искали ответы на вопросы, как повысить уровень учебных достижений школьников. Можем ли мы этот класс всех учеников разделить по потенциалу возможных достижений в различных предметных областях. Участница проекта, учитель-исследователь Ольга Белова с большим интересом включилась в работу. Цель проекта э, – сотрудничество школы и вуза. Э, тема выбрана очень интересная. Определенные цели и задачи нашего проекта. Необходимо будет... Э, продиагностировать достижения школьников, и стартовые возможности. В у организаторов утвердить инструментарий исследований, отобрать методики, технологии, которые затем будут внедрены в школах города. Анна Глазунова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универньюз. Среди студентов Казанского федерального все чаще встречаются довольно популярные видеоблогеры. Кто на этот раз претендует на звание звезды Ютуба, смотрите в материале наших корреспондентов.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 Казанский федеральный можно смело назвать центром протяжения молодых ученых. Чем же привлекателен университет для гениев науки нашей страны? Расскажет наш корреспондент.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 На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас каждый день и не забывайте про социальные сети. До новых встреч!